Привет, меня зовут Аня и это рубрика «Вопросы и ответы». Что за новая рубрика? Все очень просто. Отныне каждую неделю мы будем отвечать на популярные вопросы от наших подписчиков и клиентов. Если вы хотите задать какой-то вопрос, не стесняйтесь, напишите его в комментарии под роликом, и мы дадим на него ответ. Сегодня хотелось бы ответить на один из часто задаваемых вопросов. Могу ли я загружать товары из системы Хабер в интернет-магазин, не меняя описание и фотографии товара? Хороший вопрос, и ответом на него будет да. Вы можете импортировать весь товарный контент, не внося никаких изменений, тоже опции, фотографии. И описание все как указал поставщик карточки товара для сравнения давайте взглянем на описание одного из товаров на алиэкспресс как пример забавного и нежелательного контента так 2018 рюкзаки сумки на плечо повседневное путешествие бисера рюкзак для подростков обувь для девочек искусственная кожа школьный рюкзак мочила феминина да, любопытное описание. Таких карточек забавных, конечно же, не будет, если вы будете добавлять товары в ваш интернет-магазин из каталога Хабер, так как наша команда контент-менеджеров модерирует наши товары. Но! Мы все же предлагаем перед загрузкой товара на сайт вносить минимальные изменения в описании карточки товара, прописывать ключевые слова, проверять грамотность предложения, а также делать текст более доступным и простым, также повысить процент уникальности контента. Необходимо помнить о двух важных аудиториях, на которых влияет товарный контент на вашем сайте. Это поисковый робот Google, а также потенциальный покупатель вашего товара. Уникальность описания товаров повышают ранжирование вашего интернет-магазина в поисковой выдаче Google. Роботы обращают внимание на время нахождения пользователя на страничке товара, вашего сайта, а также на количество просмотренных страниц. Чтобы создать действительно уникальную карточку товара, необходимо соблюдать два правила: первое. Текст должен читаться легко, не должно быть длинных предложений, и информация должна быть полезной и интересной для аудитории, то есть ну, меньше воды. Текст должен быть разделен на абзац, должен присутствовать заголовок в начале текста и два подзаголовка с основными ключевыми фразами, например, название товара и характеристики. Изображения в карточке товара также имеют огромное значение. Лучше давать предпочтение оптимальным по размеру и весам фотографиям. Фото должно быть максимально качественным, при этом меньше весить. Если вы загружаете товарный контент из Хаббера, то можете быть спокойны. Наши контент-менеджеры модерируют каждую карточку товара, в том числе и фотографии, их размер, четкость и достоверность изображения. Это важно как для роботов Google, так и для пользователей. Что же в итоге? Конечно же, существенно экономит время выгрузить уже готовые промодерированные карточки товара от поставщика. И все же помните, что уникальный контент делает ваш интернет-магазин более конкурентным в борьбе за покупателя. Появились вопросы? Пишите нам. Мы постоянно мониторим комментарии для того, чтобы ответить на ваши вопросы максимально быстро в наших новых видео. Удачной торговли!